Всем приветик. Совет от ваших знакомых. Расклад плюс мини-торол пассианс. Здесь мини таро полноценной картинки. То есть вся картинка собирать не надо. Посмотрим, о чем хотят вам сказать знакомые. Дать вам знак. У меня что, а, вот перевернут. Пол Так. Знакомые хотят вам сказать, что вы знаете, как правильно поступать, что делать. Вы понимаете данную ситуацию, данный момент. Всегда поступайте именно правильно. И хотите мир во всем мире, так что знакомые хотят вам миру. Также знакомые знают и видят вас, что вы не просто вот умные люди, а вы еще и читаете. Много чего понимаете и знаете. Вы сами принимаете решение, у вас есть сила преодолеть все ваши препятствия. Также знакомые верят в вас, знают, что у вас все получится. Знакомые хотят вам. Пожелать благополучия. Также знакомые видят, что вы кому-то помогаете, а вот вам бывает, что нет. Но когда вы понимаете, что никто вам не хочет помочь, у вас есть знакомые, вы можете обратиться к своим знакомым. Есть друзья, вам не помогают. Также знакомые видят, что вы чему-то учитесь. Вы само счастье. Вы радуетесь. Вас бывает не узнать. Вы справляетесь со всеми трудностями, со всеми неудачами. Также знакомые говорят, что у вас всегда есть надежда. Надежда на то, что было в прошлом, это уже прошлое. Надежда на будущее, что вы впереди. Идете именно не то, что впереди них, а именно впереди вас самих тех, которые были вы раньше. Раньше, возможно, вы не шли, не стремились учиться чему-то, не, не работали именно на той работе, которую вы хотели. Также, возможно, по, по поводу здоровья. Вы не ходили, не сдавали анализы, с врачами не смотрели результаты анализов, а теперь знакомые видят, что вы больше всего обращаете внимание и стараетесь жить правильно. Вы всегда в делах, делаете свои дела, что у вас в любовных вопросах, именно там, вот, как парень, девушка, мужчина, жена, у вас всегда есть решение, как правильно поступить по справедливости. Что у вас жизнь умеренная. Ваши знакомые Видит, что у вас все хорошо. И даже если у вас какие-то бывают сложности в ваших делах, то вы со всеми своими сложностями справляетесь. Это вот как, например, дома сделать уборку. Есть уборка генеральная, прям, вот, прям хорошо, хорошо, идеально все убрать. Также есть уборка поверхностная. То есть не полностью делать уборку, да а вот конкретно что-то там вот убрать. То есть вот ну, маленький порядок, можно так сказать, навести да, визуально. Вот они видят, как вы раньше наводили вот маленький как бы порядок в своей жизни, когда вы хорошо стали наводить порядок в своей жизни, и когда вы стали генеральным упором делать в своей жизни, прям вот идеально вот относиться к себе, к окружающим, понимать, вот все идеально вы стали делать. Вы пошли в новый путь. То есть у вас новая, не то что дорога, а вот новые вы сами. Вы сами новые. Кто-то из знакомых вас может не узнать, это вы или не вы. Всем пока!